Добрый день, с вами Алексей Фторцов, и в этом видео мы рассмотрим процесс переноса рекламных кампаний Яндекс.Директа с одного, с одного аккаунта на другой. Это можно делать в ряде случаев. Один из них будем рассматривать сегодня. Это когда а, мы хотим сэкономить за счет применения купона Яндекс.Директа и а, меняем домен, и также создаем новый аккаунт Яндекс.Директ. Домен нам позволяет новый применить купон, который мы можем использовать только для новых доменов, и выиграть на этом порядка 4-4,5 тысячи рублей бонусами. Купон уже на аккаунте применен, аккаунт создан, домен поменен. Нам необходимо со старого рекламного аккаунта Яндекса перенести рекламные кампании, заменить в интерфейсе Яндекс.Директ Через Direct Commander мы будем работать, это делать. А, заменить а, все ссылки, поменять описание таким образом, чтобы это были новые рекламные кампании на новом аккаунте, чтобы система Яндекс.Директ не заблокировала наши кампании и не списала наши бонусы, которые мы хотим получить. Итак, приступим. Шаг первый. Нам надо перейти в старый рекламный аккаунт и выгрузить. Оттуда все необходимые компании, которые мы хотим перенести. Сделаем это. Перейдем. Direct Commander. Тот аккаунт, который нам необходим. Нам необходимо получить все данные сервера «Яндекс.Директ», то есть получить сначала список компаний и затем получить все данные медленно. А в конкретном этом случае надо очень аккуратно работать с заменой ссылок, потому что если вы загрузите а, данные со стороны доменом и по ошибке, либо непреднамеренно да, отправите эти данные на сервер, то Яндекс а, Директ автоматически аннулирует купон, потому что увидит, что у вас ссылка на тот аккаунт, а, а, на тот домен, который уже рекламировался. А правило применения купонов, на которых мы можем получить бонусы, а, которые покупаем у посредников, а, одно из правил гласит, что нельзя применять купоны на аккаунт те, которые рекламировались в Директе в течение года а мы рекламировались на них только вчера. Но наша задача безболезненно аккуратно перенести все эти данные, чтобы бонус не сгорел. Итак, мы пошагово экспортируем компании, которые нам необходимы из этого интерфейса в формат Яндекс-директа X или SX, сохраняя все остальные данные. Выбираем место, куда нам необходимо сохранить. В данном случае у нас проект по а, кафельной плитке. Создаем копии компании в папку. И называем именно так, как мы называли это, эти компании в, в Яндекс.Директ. Для того, чтобы избежать путаницы, потому что а, по умолчанию а, Direct Commander сохраняет в цифровом имени файл, вот как вы видите, да, по номеру компании, по которой он был загружен. Нам же нужна четкая ясность, чтобы в такой же последовательности, которую загружаем сейчас, загрузили эти компании на новый аккаунт и не перепутали их. Это нюансы, которые просто вам необходимы. Иначе будет путаница. Важный момент, который вы должны учитывать – при переносе рекламных кампаний, которые какие данные не переносятся, не переносятся регионы показов, не переносятся время показа объявлений и также не переносятся данные о счетчиках и ключевые цели и вот настройки все которые вы делали во первой вкладке вкладке компании. также не переносятся дополнительные ссылки которые вы применяете в объявлениях вот Посмотрите внимательно, то здесь у нас а, есть ссылки, а в компаниях, которые мы сейчас экспортируем, ссылок не будет. Итак, теперь что нам необходимо сделать? Нам необходимо перейти в новый аккаунт и аккуратно, последовательно импортировать туда данные, которые мы сохранили. Переходим в новый аккаунт и будем этим заниматься. Итак, что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку «Импорт», идем, копируем а, данные, название компании, потому что сейчас она будет экспортироваться без названия. Это тоже есть один момент. А, нажимаем «Создать новую компанию». Здесь нам говорят, что у вас а, есть ссылки на изображение. Эти изображения являются новыми, они будут загружены из интернета. Продолжить или пропустить этот шаг. Мы нажимаем «Продолжить». Если нажмем «Пропустить», то изображение надо будет загружать заново. Так, видите, она отображается как новая компания. И сразу мы видим ошибки, которые содержат. Это нам необходимо внести некоторые изменения. Но пока мы вставляем скопированное название. И сохраняем компанию так. Переходим к следующему импорту. Повторяем все то же самое. Как видите, компании сохраняются с со строчной буквы. Повторяем то же самое. Создать новую компанию Продолжить. Продолжить. Меняем название. Переходим к следующей кампании. Создать новую кампанию. Продолжить. Продолжить. Меняем название. Ставим заглавную букву. Теперь переходим к массовому, к массовому редактированию тех вещей, которые нам необходимо изменить. Выделяем все компании, которые нам необходимо редактировать, переходим на вкладку группы объявлений. Обратите внимание, в минус фразы, которые мы перенесли с копированием кампании, так и остаются. То есть здесь все в порядке. Что нам необходимо сделать? Отскопировать сюда счетчик метрики, который мы будем привязывать на данный момент. Один важный момент. Мы можем сохранить счетчик, номер счетчика тот же самый и ничего не поменяется. Единственное, что в настройках конверсий мы должны указать другие данные, которые будут соответствовать, так как мы домен поменяли. Если мы сейчас перейдем в Яндекс Метрику, а, мы это увидим, что нужно поменять, и сейчас, в принципе, это и сделаем. Нам нужна Яндекс Метрика именно того аккаунта, с которого мы переносим эти данные, что мы планируем использовать именно тот счетчик. вот этот аккаунт переходим сразу в яндекс-метрику вот мы яндекс-метрике видим что вот такой у нас домен есть а для того чтобы посмотреть какой домен сейчас нам нужен сайт перейдем на сайт нашего проекта сайт у нас находится на тильде в данный момент подтверждаем нехитрую процедуру через captcha и вот мы видим какой домен у нас новый на данный момент Обратите внимание, вот этот домен мы будем использовать, и именно его мы будем корректировать в а, Direct Commander для того, чтобы отправить эти данные на сервер. Однако а, эти же данные нужно поменять в настройках счетчика для того, чтобы корректно отображались цели. Переходим в настройку счетчика. Нам нужно поменять данные в разделе Настройка. Мы меняем а в данный момент имя счетчика мы оставим таким же. Меняем ссылку счетчика. В визор проверяем, что был включен. Нажимаем сохранить. И нам нужно будет перейти в настройку цели метрики для того, чтобы скорректировать ссылку на страницу «Спасибо» вот эту. мы, наверное, добавим новую. А эту удалим. Нет, не будем удалять. Нам нужно будет для анализа статистики добавим новую. Посещение страниц. Также, как видите, у нас есть фиксация метрики по нажатию на номер телефона и фиксация метрики по заказу обратного звонка. Мы пользуемся в данном проекте обратным звонком Red Helper. Так, данные у нас сохранены. И а, теперь после посещения «Спасибо» у нас будет срабатывать цель, однако у нас также нужно изменить адрес страницы «Спасибо» в настройках форм, на которые переходят пользователи после заполнения контактных данных. Где это можно сделать, в тильде сейчас посмотрим. Переходим в интерфейс, берем нашу новую ссылку, переходим в редактирование, и нам необходимо в нескольких формах вставить ссылку, после их заполнения, потому что именно этот момент нам нужно отслуж... отслеживать при заполнении. Вот стандартная форма. Переходим во вкладку «Контент», «Адрес». Указан старый, как видите, меняем его на новый, сохраняем и закрываем. Также у нас есть а, квиз, который настроен на тильде, и нам необходимо перейти в этот же раздел и заполнить а, страни... ссылку поменять на пол, который срабатывает после заполнения формы, когда человека переводит. Она есть на захвате, форме захвата при выходе, при попытке выхода, и также на нашем квизе. В квизе переходим в контент и также меняем во вкладочке другое. Адрес случай страницы успеха. Меняем на новый, сохраняем, закрываем. Переходим. Вот таким образом выглядит страница захвата. Она приносит дополнительные льды тех, кто пытается уйти с сайта. И также мы сейчас в этих настройках поменяем адрес страницы Спасибо. Сохранить и закрыть. Нажимаем Опубликовать. Еще раз переходим в раздел. Сайта и нажимаем «Опубликовать все страницы на всякий случай». Так как номер счетчика в настройках сайта у нас остается неизменный, данные по срабатываемой цели в самом счетчике мы поменяли, адрес сайта мы в счетчике поменяли, домен на нашем сайте поменен. то здесь он сохраняется без изменений тот же самый. Мы его копируем, можем отсюда копировать, можем из метрики копировать. И теперь нам необходимо вставить его в DirectCommander наш проект. Обязательно нажимаем галочку «Мониторинг сайта». Если сайт по каким-то причинам будет недоступен, наша рекламная кампания не будет работать, и мы не будем терять средства из-за этого. Теперь переходим к другим настройкам. Мы видим, что Direct Commander выдает ошибки. Эти ошибки у нас будут следующими. Смотрите, ставка должна быть в диапазоне от 0,3 до 25 тысяч рублей. Отлично это понимаем и ставим ставку 3 рубля. Нажимаем «Сохранить». Теперь переходим в объявление и нам нужно заменить старую ссылку на новую. Делаем это следующим образом. Вот у нас старая ссылка. Так как UTM-метки у нас должны сохраниться те же самые, что они нам уже знакомы, и менять их мы не собираемся, то мы меняем только ссылку. Выбираем «Искать», вставляем этот адрес и Вставляем новый адрес. Новый адрес сайта. Без слэша в конце, потому что слэш в этой метке у нас уже есть. Нажимаем «Заменить все». Итак, все заменилось, теперь нам необходимо поменять ссылку вот здесь, в «Быстрых ссылках». Каким образом это можно сделать? Так, мы поменяли через инструмент «Заменить адреса быстрых ссылок». Мы видим, что ссылка поменялась. Теперь проверим, работает ли она. На всякий случай необходимо проверять. Так, адреса ссылок работают. Теперь нам необходимо, ну, как видите, в качестве дополнительных ссылок у нас еще указаны а, написать WhatsApp и а, группа ВКонтакте. Следующее действие, которое нам необходимо сделать, это проверить, все ли у нас в порядке с объявлениями. Здесь все в порядке. Перейдем на уровень группы объявлений тут все в порядке проверим настройки геокомпании все верно все так как нам нужно Проверим а, визитку. Проверим уточнение. проверим настройки каждой компании какие у нас стратегии показа в данной рекламной кампании у нас следующие значения те которые без слова поиск это и то есть группы ключей и компании компании это по RSA. те которые с поиском это на поиске у нас в старой рекламной кампании, с которой мы, мы переносили, стояла стратегия средняя цена клика 7 рублей с бюджетом 5000 рублей на неделю. Проверим эту информацию на всякий случай, так как эта стратегия в данном случае была для нас максимально результативной. Перейдем в веб-интерфейс директ-командера через вкладочку «Директ». Итак, проверим. Компания ванна-ремонт. Средняя цена клика 7 рублей. трать не более 5000 рублей в неделю. Дублируем эту же стратегию сюда. Здесь, как видите, у нас по умолчанию ручное управление ставок. И ставки не переносятся из экспортированных компаний. Оптимизация кликов. Выбираем только в сетях. В средней цене клика удерживать среднюю цену уровня уровне 7 рублей и тратить не более 5000 рублей в неделю. Применить, сохранить. Проверяем стратегию второй рекламной кампании, которую мы перенесли. Переходим в режим редактирования. Проверяем, все ли так. Тут она аналогичная. Все верно. Делаем то же самое. Переходим в стратегии. Выбираем только в сетях, оптимизация кликов, средняя цена клика 7 рублей, уточняем недельный бюджет 5000 рублей, нажимаем «Применить» и «Сохранить». Теперь переходим к компании поиска, проверяем, какая стратегия у нас была максимально работоспособной, переходим в режим редактирования, средняя цена клика 37 рублей, тратить не более 5000 рублей, Оптимизация кликов по средней цене клика. То есть стратегия у нас на поиске работает аналогичная, только на поиске. Выбираем только на поиске. Оптимизация кликов. Средняя цена клика 37 рублей. Уточнить недельный бюджет 5000 рублей. Каким образом выбирать стратегию назначения ставок? Как анализировать конкурентов перед тем, как выбрать свою стратегию, которая будет уже на первых шагах более-менее эффективно. с последующей корректировкой, возможно, и без, я рассматриваю в другом видео. Ссылку на это видео я, скорее всего, оставлю в описании под этим роликом. Нажимаем «Сохранить». Теперь нам необходимо выбрать время показа. Максимально рабочее время показа у нас было следующее. А ночью мы не показываемся совсем. Почему? Потому что мы уже запускали в тест. Выяснили, что ночью у нас есть кое-какие клики, но нет заявок. Поэтому мы показываемся с 6 утра до. 21 вечера. А выходные мы не показываемся вообще. Нажимаем «Применить». Нажимаем «Сохранить». Еще раз проверяем настройки. Обязательно проверяем мониторинг сайта. Обязательно проверяем счетчик метрики. Переходим еще раз, проверяем а, ссылку в новой компании. Видим, что везде ссылка у нас есть, она новая, обновленная. И теперь нажимаем «Отправить все данные», отправляем компанию на редактирование. На модерацию, на модерацию проекта, отправить на модерацию. Ждем загрузки рекламных кампаний и результатов модерации. Итак, теперь нам надо проверить, как прошла модерация. И мы переходим в новый аккаунт. Хотя времени еще мало прошло. Ну, мы видим, что уже, уже идут показы. Так что, скорее всего, модерация прошла. Хотя прошло порядка часа после того, как мы заходили и вносили кампании на модерацию. Перейдем в почту, посмотрим, все ли моменты прошли модерацию. Очень часто такое бывает, что модерация проходит частично, то есть сначала принимаются дополнения, сначала принимаются дополнительные ссылки, потом принимаются объявления, дополнительные настройки, и после этого уже проходит конечную модерацию. Поэтому, если вы видите письмо от Яндекс.Директа, что а, компании приняты, номер такой-то, а внутри есть расшифровка, что именно принято. Давайте посмотрим и проверим. Итак, объявления прошли модерацию, группа «Цена», группа «Под ключ» прошли модерации, принято дополнение ссылки, виртуальная визитка, отображаемая ссылка и приняты объявления. Если принято объявление, то дополнение принято тем более, скорее всего. Хотя еще нет, но мы видим, что уже объявления приняты. А Самая частая причина отклонения именно в объявлениях. Поэтому мы ждем, пока дополнительные моменты пройдут модерацию, и только после этого начнутся полноценные показы. А, показы, которые происходят... А, а, чуть подробнее да, об этом поговорим... А, когда вы запускаете новую рекламную кампанию на модерацию на новом аккаунте, то сначала проходятся все эти модерации, и если есть какие-то моменты, которые а, система проверки автоматической Яндекс.Директа должна проверять дольше, то есть у вас есть по умолчанию какие-то фразы в объявлении, какие-то есть ключи, те, которые напоминают а, ключи в стоп-словах или фразы да, в объявлениях, а, также проверяется на активность ваш а, домен и так далее. А если по каким-то из этих параметрам а, есть какие-то вопросы, то модерация, она притормаживается до, то, до того момента, пока не пройдет а, физическую модерацию физическим человеком. Но чаще всего это автоматическая модерация, и проходит чаще всего она быстро. Однако модерация может зависнуть на сутки. И полноценный показ рекламных кампаний, да, именно автоматическая модерация, полноценный показ а, кампаний может начаться только через сутки. Это наглядно видно через компании RSI, когда загружается много ключей и много групп ключей. А рекламные кампании проходят модерацию постепенно, и запускаются также постепенно. Если мы в интерфейсе Яндекс Директа можем видеть, что компании запущены и работают, то в самой статистике показов мы будем наблюдать крайне маленький охват. То есть маленький охват показов 8, 30, 200 хотя на, при работе на полной обороте в RSI в некоторых нишах может достигать до 30 тысяч, 80 тысяч показов за сутки. Вот. И если вы видите такую значительную разницу, то значит не все компании еще прошли модерацию до конца, хотя они могут официально а, стоять в статусе, Модерация пройдена, и пошли показы. Потому что некоторые дополнения, такие как изображения, такие как дополнительные ссылки, они могут притормаживать а, полноценные показы вашей рекламной кампании. Это еще один важный момент, который, на который надо обращать внимание при первоначальном запуске рекламных кампаний. И не паниковать, если открутка идет медленно. Итак, Значит, у нас все окей. Рекламные кампании модерацию прошли, самую главную. И купон у нас активировался и применился. И мы можем быть спокойными, что сегодня до 21 часа и завтра с 6 часов утра у нас рекламные кампании по этому проекту будут показываться. На этом видео закончено.